Привет, я Роман Стельмаха, это очередной выпуск «Что там в Португалии», где мы говорим об интересных событиях, которые произошли в Португалии за последние две недели. А произошло следующее, буквально несколько дней назад мы с Женькой приехали из Алгарва, что на юге Португалии. Мы записали 6 видео с интересными людьми, видео с бухгалтером уже на канале, другие мы монтируем, так что не пропустите. А в мае мы планируем поездку на север Португалии и тоже будем записывать видео. Поэтому, если вы знаете интересных людей, которые живут на севере Португалии, напишите мне о них в комментариях, пожалуйста. А сейчас давайте к другим интересностям. Например, э выходу Португалии из карантина и режима чрезвычайного положения. Режим чрезвычайного положения был продлен до 30 апреля. Он продлевается каждые две недели уже несколько месяцев, поэтому тут нет ничего нового. А новым является то, что теперь карантинные меры будут применяться каждому муниципалитету индивидуально, в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном городе и в конкретном районе. Так, например, в таких муниципалитетах, как Моура, Одемира, Портимау и Рио-Майор, в которых сейчас самая негативная ситуация с точки зрения коронавируса, будет сделан шаг назад в плане карантинных мер. То есть будут закрыты террасы ресторанов, магазины площадью до 200 метров квадратных с выходом на улицу тренажерные залы, музеи и так далее. Во второй группе муниципалитетов, к которым относятся, например, Албуфейров, да Фош, Мариня гранда текущие карантинные меры останутся без изменений, так как ситуация с коронавирусом находится в пограничной зоне. Во всех остальных муниципалитетах Португалии, начиная с 19 апреля, нас ждут следующие изменения. Возобновлятся занятия для студентов и школьников с 10 по 12 классы. Откроются кинотеатры и театры. Откроются все магазины и торговые центры, пространство Ложа де Сидадау, рестораны, кафе и кондитерские. Правда максимум 4 человека за столом внутри или 6 на террасах. В муниципалитетах с положительной динамикой, кстати, откроется отделение СЭФа и миграционной службы. Об этом они написали у себя на странице в фейсбуке. А сейчас надо посмотреть небольшую рекламку. Ну надо просто.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 Регистрируйтесь на сайте Португалист онлайн и незамедлительно приступайте к изучению языка Давайте, давайте уже учите португальский и приезжайте к нам в Португалию Я реально благодарен Руслану за его поддержку Она помогает делать мои видео более качественными и профессиональными А если вы интересуетесь португальским языком, регистрируйтесь на его курс Вам это вообще ничего не стоит, а мне это очень поможет Вакцинация в Португалии продолжается и слава богу на 17.04 на 23.59 в Португалии первую дозу вакцины получили 1 1.869.400 человек. А две дозы получили 651.442 человека. Это значит, что 6% всего населения Португалии было уже полностью вакцинировано. Как вы, возможно, помните... В середине марта в Португалии приостановили вакцинацию препаратом Астрозеника. Это было связано с возникновением побочных эффектов. На данный момент в Португалии зарегистрирован один случай трамбоэмболии спровоцированной данной вакциной. Координатор плана вакцинации, португальский вице-адмирал, заявил, что, по его мнению, население Португалии не выявило особых опасений насчет вакцинации препаратом Астрозеника. При этом он дословно сказал следующее. Отказ от вакцинации означает то, что вы будете играть в лотерею с жизнью и можете стать тем одним из каждых 600 португальцев, умерших от коронавируса в 2020 году. Ну что ж, вице-адмирал умеет подобрать аргументы. Производство российской вакцины Спутник-5 в Португалии. Производство... Спутника 5 от COVID-19 может начаться в португальском городке Синтра, недалеко от того места, где мы сейчас записываем это видео. Об этом сообщили в пятницу 16 апреля в газете «Публику», а также в разных русскоязычных изданиях, например, в газете «Известия». По данным издания, компания «Хикма» на своем заводе в Синтре может начать производить российскую вакцину или некоторые ее компоненты. И мэр города Кашкаш Карлуш Карререш на данный момент принимает активное участие в переговорах между российской и португальской стороной. Премьер-министр Португалии Антонио Кошта поддержал инициативу, но напомнил, что российская вакцина «Спутник-5» не прошла одобрение со стороны Европейского агентства лекарственных средств. Так что будет ли российская вакцина «Спутник-5» производиться в Португалии для реализации в других странах, или все-таки какая-то часть будет попадать на рынок Португалии и в другие страны Евросоюза, пока непонятно. Лучшие работодатели Португалии. В начале месяца был опубликован рейтинг 30 самых лучших компаний для работы в Португалии в 2021 году на основании исследования организации Best Workplaces. По его результатам, американская компания Cisco была признана лидером рейтинга. А вторая американская компания, уже фармацевтическая, Эбви, заняла второе место. А третье место заняла компания Центру de Farmacel таленту Интересно, что компания Teleperformance, о которой мы записывали видео буквально недавно, заняла 13 место в рейтинге. При этом рейтинг основывается на отзывах самих сотрудников. Три причины бедности в Португалии. 3D. Дуэнса, болезнь. Деземпрегу, безработица и диворсию, развод являются основными причинами бедности в Португалии, согласно официальному исследованию. Интересно, что треть людей, которые находятся за чертой бедности в Португалии, являются наемными сотрудниками со стабильной работой и с долгосрочными контрактами, иногда работая на одного работодателя больше 10 лет. Но низкая зарплата и тот факт, что иногда работает только один член семьи, не позволяют избежать бедности. На нашем сайте visportugal.com есть статья зарплаты в Португалии, в которой мы постарались разобраться в теме. Если вам интересно, гуглите «зарплата в Португалии», переходите на сайт, читайте статью, я надеюсь, будет на самом деле полезно. Самая низкая рождаемость в Португалии с 2015 года. Новости сообщают, что одним из негативных последствий пандемии является резкое снижение рождаемости в стране. Так, если брать в расчет количество проведенных тестов и консультаций по беременности, то на данный момент снижение рождаемости составляет как минимум 13,7% по сравнению с первым триместром прошлого года. Это, кстати, самый низкий показатель в Португалии с 2015 года. Помните, как мы шутили, что, мол, через 9 месяцев после начала карантина мы будем наблюдать всплеск рождаемости? Типа, а чем еще людям заниматься, когда они постоянно находятся в заперти? А нет, мы видим падение. Видимо, нашли люди, чем заниматься. Португальский календарь. Начнем с праздников. В прошлом выпуске новостей я уже говорил, что в апреле несколько важных праздничных дат. 25 апреля очень важный праздник в Португалии, посвященный революции Гвоздик, которая положила конец 41-летней диктатуре Салазара. А 1 мая, уже забегая наперед, Страна официально будет праздновать Деду Дутраболядор, что в наших странах называется как День Солидарности Трудящихся, День Труда или День Всех Трудящихся. В прошлом выпуске я уже говорил, что с 1 апреля начался период подачи декларации о доходах, полученных в 2020 году. Ее нужно подать до 30 июня А если вы еще не подали, то вот вам интересная новость Налоговая служба Португалии запустила чат-бот в Facebook Messenger. Поэтому, если у вас есть вопросы, идите на их страницу в Facebook Заходите в Messenger и задавайте ваши вопросы Рад, что португальские учреждения не стоят на месте, а развиваются вместе с технологиями И можно получить ответы на свои вопросы вот так вот, современным путем как всегда, я вас приглашаю на наш сайт visportugal.com, там больше 120 полезных статей для тех, кто планирует переехать сюда, в Португалию. Так, на прошлой неделе мы выпустили статью с ответом на очень популярный вопрос в социальных сетях о том, скучно ли жить в Португалии и, мол, страна ли это для пенсионеров. А во второй статье мы предоставили список русскоязычных и украиноязычных школ здесь, в Португалии. Где ваш ребенок сможет получить образование на родном языке Переходите, читайте Мне кажется, что это на самом деле полезно Спасибо, что досмотрели до конца Спасибо за лайки, за комментарии, за поддержку Спасибо за то, что вы со мной Особенно хочу поблагодарить всех тех, кто ежемесячно поддерживает меня на Patreon. Ваша поддержка реально очень-очень-очень важна для меня Если захотите присоединиться, ссылка на Patreon будет в описании до встречи через две недели в новом выпуске «А что там в Португалии?».